Всем привет! Герой девятого сезона украинского холостяка Никита Добрынин стал ведущим российской версии проекта. Известно, что в российском холостяке в новом сезоне Никита будет помогать искать любовь рэперу Тимати. При этом в сети мнения разделились на два лагеря. Одни сочли поступок Никиты Добрынина предательством по отношению к Украине. Другие же обрадовались, что увидят его в шоу в качестве ведущего. Прямо в комментариях под свежим постом Никиты Добрынина в Инстаграм написали «Сдается мне, пора вам начинать собирать чемоданы в Россию. Грустно, понятно, что деньги нужны всем. Но не в Русь же. Поступки говорят за людей, значит ему пофиг и зарабатывать». Однако, были и те пользователи, которые обрадовались, что увидят Никиту Добрынина в качестве ведущего российского «Холостяка». Какая же это приятная новость! Никита, держим за тебя кулачки. Класс, очень рада, что будет Никита, он лучший. Здорово, Никита, молодец, ждем. В последние годы украинские звезды, которые принимают предложение выступать в России или участвовать в Месс нередко попадают под волну гнева и хейта.